это лишь стартовые меры. Россию могут ожидать беспрецедентные санкции, которые спровоцируют еще больший рост курса евро и доллара. Уже 22 февраля рубль был назван самой нестабильной валютой в мире. В скором времени доллар может пробить отметку в 100 рублей, причем это не пугалки, а аргументированная позиция. Еще до признания независимости спорных территорий СМИ опубликовали прогнозы достижения отметки в 80 рублей за доллар. Они сбылись. Следующая неприятная цель, по крайней мере для простых людей, 100 рублей за доллар. Все зависит от от жесткости санкций и других контрмер. Некоторые эксперты даже говорят о том, что США может полностью запретить операции с долларом российским банком. Однако это звучит уж слишком пессимистично. Хотя и доллар по 80 пару дней назад трудно было представить. Экономисты рекомендуют присмотреться к мультивалютной корзине сбережений, тем самым передавая привет всем, кто держит свои накопления в российских рублях. Учитывая, что в Госдуме обсуждается признание ДНР-ЛНР и в границах референдума, ситуация вряд ли вернется хотя бы в стабильное русло. Разъясняемся, Сейчас между самопровозглашенными республиками и Украиной есть территория, за которую ведется борьба. Граница референдума — это вся площадь Донецкой и Луганской областей, а значит, речь идет о силовом противостоянии между государствами». Рядовыми события, которые мы наблюдаем, назвать сложно. Каждый видит их по-своему, некоторые пытаются искать плюсы, другие пророчат полную капитуляцию российского рынка. Факты пока на стороне вторых, так как акции российских компаний из-за паники иностранных инвесторов показывают стабильность. Стабильное падение. Брать в пример ВК бывшая Mail.ru Group. Не будем, хотя даже ее постоянное падение ускорилось. 21-22 февраля красный цвет захватил список отечественных активов, не давая даже намека на положительную динамику. Негативный новосток Фонд подпитывается с новой силой, особенно заявлениями вроде «Вся Украина будет российской, любая провокация в сторону Донецка и Луганска будет восприниматься как провокация в сторону Москвы. Мы немного изменили цитату, пытаясь следовать правилам YouTube. однако суть вы поняли». Это слова депутата Госдумы. Сохранять нейтралитет в такой сфере достаточно сложно, однако, как и обещали, даем вам лишь пищу для размышления. Что делать простым гражданам? Можно просто ждать, так как от вас, естественно, ничего не зависит. Комментарий в соцсетях, подкаст, статья на ВСИ или любое другое действие, не приведет к изменению ситуации. Касательно финансовой стороны вопроса, мнения экспертов расходятся, но в абсолюте сводятся к следующему. В настоящий момент приобретать акции лучше только долгосрочным инвесторам. То есть, если собирались начать карьеру в мире ценных, сейчас не лучшее время. Акции некоторых российских компаний падают на 12-15% без возможности сделать хоть какой-либо положительный прогноз. Добавляем ко всему вышесказанному рекордные темпы роста инфляции получаем довольно разрозненную, неясную, непрогнозируемую, но пока достаточно неприятную солянку. Естественно, возможно, у тех, кто имеет власть, присутствует какой-то план. Однако пока все идет к тому, что кошельки российских граждан точно пострадают. И неважно, насколько спланированными были события 21 февраля, как давно они готовились и какие несостыковки со временем на основе часов Шойгу нашли энтузиасты из телеграм-каналов что хотелось бы сказать в итоге. Выводы по ситуации о возможном будущем российского рынка остаются за вами. Можете высказываться в комментариях, но просим быть объективными. Как и в случае обсуждения ситуации, которая сейчас происходит на востоке Украины. С нашей стороны хотим сказать, мы за мир между странами и мир в кошельках простых людей. У каждого свое мнение, видение и отношение, однако на данный момент происходящее отражается на потенциальном будущем простых смертных исключительно отрицательно. Держим руку на пульсе в телеграм-канале НН, будем сообщать обо всех апдейтах ситуации на российском рынке. Подписывайтесь по ссылке в описании. Ежедневно публикуем дополнительные материалы к роликам, а также актуальные новости из мира интернета. Мы видели фантастическую волатильность на российском фондовом рынке, валютном рынке на этой неделе. И скажу вам честно, я не вижу даже большого смысла эту волатильность сейчас обсуждать потому что ситуация меняется очень быстро, новости приходят буквально каждые пять минут, и все эти новости влияют на, в том числе, среднесрочные и долгосрочные перспективы российского рынка. Поэтому я думаю, что пока нужно наблюдать за происходящим и как-то пытаться проанализировать то, что происходит фундаментально. Но смотрите, вот из свежих новостей, Рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги как России, и, так и Украины. Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте понижен с BB минус до отметки BB+. И плюс в этом смысле <связывается> не является ничем хорошим, потому что это рейтинг фактически не инвестиционного, выражаясь жаргонным языком, мусорного уровня. При этом рейтинг находится в списке под наблюдением, и это означает, что есть вероятность дальнейшего снижения в ближайшие 90 дней. СНП говорит, что санкции могут иметь также и вторичные эффекты, в том числе удар по доверию в частном секторе и проблемы с финансовым сопровождением российской внешней торговли. Есть вероятность новых санкций, которые могут спровоцировать контрмеры России, сорвать ее платежи по внешнему долгу. Ну и... Мы действительно с вами понимаем, что уже сейчас, да, вот любой человек, который как-то сопряжен с бизнесом, уже сейчас бизнес, любой, как мне кажется, ощущает на себе происходящее. Ну вот, напишите в комментариях, как, как оно отражается на вас и на ваших именно деловых связях. На наших, честно говоря, уже отражается, особенно это касается, конечно, любых зарубежных партнеров. Очевидно, что и другие рейтинговые агентства будут пересматривать оценки по России и Украине. И это все будет влиять на поведение также и зарубежных фондов, тех из них, кто все еще остается в российских, ну и вдруг да, в украинских активах. Поэтому это, безусловно, еще один фактор нестабильности для российского рынка. И смотрите, еще один момент. Вот читала сегодня тоже где-то в Телеграме, уже, честно говоря, в источниках немножечко начинаю путаться. Кто-то цитировал сегодня «Коммерсант» о том, что в 2020 году доля нерезидентов в капиталах российских компаний была 48%. Понятно, что сейчас ниже, понятно, что отчасти нерезиденты, это те же российские граждане, которые заходят просто через другие страны. Но почему я сейчас про это вспоминаю? Вот точных цифр на данный момент нет, но на этой неделе в Госдуме предложили заморозить дивиденды для резидентов стран, которые вводили санкции, и в первую очередь эта инициатива коснется финансового сектора. Да, то есть, соответственно, это тоже один из рисков, потому что те, кто еще остаются в российских активах, ну, теряют еще одну мотивацию, да, потому что не резиденты, которые относятся к странам, как бы санкционерам, да, ну, похоже, просто перестанут получать дивиденды. С другой стороны, собственно, резиденты тоже потому что мы понимаем, что уже там, допустим, по финансовому сектору ЦБ издал рекомендацию для российских банков, которая говорит о том, что на какое-то время лучше приостановить дивидендные выплаты. Боюсь, что это коснется, в общем-то, и не только финансового сектора. Друзья, мы с вами продолжаем. Что про отключение от SWIFT? Понимаете, вот еще несколько дней назад были да, сообщения о том, что нет, мы не планируем отключать Россию от SWIFT, но в пятницу заявление от европейских и американских политиков приняли абсолютно другой оборот. Да, мы активно обсуждаем, мы готовы к отключению России от Свифт. Смотрите, я думаю, что это работает таким образом. Есть политики, которые, ну, в общем-то, ищут да, какие-то меры воздействия на российскую экономику на российские элиты и они вот делают такие заявления. Потом приходят финансисты и говорят, ребят, если мы отключим Россию от Свифт, то начнется просто полная неразбериха в мировой экономике, да. Несмотря на то, что доля России в ВВП в мировом не гигантская, да, там это около там, 2%, процентов, по-моему, но тем не менее, если это произойдет, то мы увидим ну просто фантастические сбои поставок, мы увидим взлет на российские экспортные товары во всем мире, и в первую очередь, это, конечно же, сырьевые ресурсы, и в текущей ситуации мы понимаем, что ну, как бы, с точки зрения экономики это невыгодно ни США, ни Европе, да? они с этой инфляцией это не могут справиться, им не нужно ее дальше подстегивать. Но я думаю, что, конечно, это решение финальное будет зависеть от того, как продолжат развиваться события, если какого-то позитива не будет, то то действительно этот сценарий возможен, и он довольно печален. Смотрите, конечно, безусловно, Россия к этому готовилась, Россия выстраивала финансовую инфраструктуру. Как бы вот, да, российская сторона неоднократно заявляла, что в крайнем случае у нас есть Китай, да, с ним налажены опции взаиморасчетов но смотрите у нас как бы уже были новости о том что китай там где-то не готов покупать российское сырье где-то китайские банки не хотят обслуживать российские денежные потоки но просто потому что тоже сейчас никто не понимает как новые санкции будут влиять да вот на таких условно косвенных партнеров не будет ли вторичных санкций скорее всего будут поэтому здесь пока что мы не очень понимаем как события будут развиваться есть риски а, того, что а, как бы, если а, действительно будет отключение России от Свифта, то а, вот эта вот паника может перекинуться, в принципе, и на все мировые рынки, в том числе на Америку, потому что сейчас мы видим, что там, несмотря на... Все, что происходит, несмотря на то, что там Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, да, все мировые издания, э, все пестрит информацией о э, военном конфликте, который происходит сейчас. Но несмотря на это, американский рынок на этой неделе в целом -то себя неплохо показал. И тут есть еще ожидание того, что ФРС не решится так быстро повышать ставки в текущей ситуации. Это помогает, в том числе, и бигтехам. Это успокаивает их э, волатильность. Но если реально произойдет отключение от свифт я думаю что про стабильность на, на зарубежных площадках нам тоже на какое-то время придется забыть ну что смотрите во первых у нас вчера под санкции сша и других западных стран попал целый ряд российских банков и больше всего пострадал банк ВТБ, ему досталось больше всего. Против ВТБ были введены самые серьезные санкции, потому что вот с 2014 года ВТБ на самом деле уже находился под санкциями США. Это были секторальные санкции США, ЕС. Они ограничивали привлечение финансирования. Но сейчас, вот буквально вчера, ВТБ был включен в список СДН шифровывается как «Specially Designated Nationals and Blocked Persons». Это единственный российский банк, который попал в этот список да, на текущий момент. И сюда у нас входит следующее ограничение. Это блокировка активов в США, это запрет на долларовые транзакции, и это, собственно, запрет на проведение любых операций с американскими контрагентами. Это все, конечно, довольно грустно и Довольно такая череда любопытных совпадений, потому что, на мой взгляд, ВТБ-брокер один из самых бурно развивающихся в последнее время. Это правда так. Он предлагает довольно хорошие да, условия. С технологической точки зрения брокер тоже неплохо прокачался, как мне кажется, за последнее время. Да? Он, ну, я думаю, что тут все со мной согласятся, кто пользовался, что он реально намного современнее, чем Сбер. И буквально как раз-таки вот сегодня, прямо сейчас, когда я провожу этот эфир, я на самом деле должна была записывать интервью со старшим вице-президентом Банка ВТБ Дмитрием Брейтон-Бихером, человек, которого многие знают по игре «Что, где, когда». Я давно уже очень хотела с ним пообщаться. Вот наш продюсер наконец-то да, на него вышла. Мы договорились, но интервью было в итоге отменено по понятным совершенно причинам, потому что сейчас никому не до общения, да, там, условно, с медиа и с прессой. И смотрите, вот эти вот серьезные санкции против бренда ВТБ, да, как вот вчера Байден говорил, такой очень выразительный, VTB, так он очень эффектно говорил, они, собственно, распространяются также и на компании, в которых ВТБ владеет более чем 50%. К этому списку относится ВТБ-капитал, нпф ВТБ-пенсионный фонд, ВТБ-факторинг и ВТБ-форекс. Ну, ВТБ-форекс, честно говоря, мне не жалко, а вот ВТБ-капитал действительно в этой ситуации мне жалко, потому что я уже объяснила, что в целом брокерский бизнес ВТБ развивался очень круто. Что мы на данный момент понимаем? Теперь клиенты ВТБ не смогут использовать свои карты Visa и MasterCard при поездках за рубеж. Это то, что касается банковского да, бизнеса. Извините, мы немножко, может быть, скачем по темам, но просто много всего, и я буквально вот как бы в таком живом режиме тоже разбираюсь вместе с вами. Клиенты ВТБ не смогут использовать карты Visa и MasterCard при поездках за рубеж, делать валютные переводы на заграничные счета, покупать товары в иностранных интернет-магазинах. Но при этом на какие-то вот банковские операции ВТБ в России никаких ограничений не накладывается. Это то, что касается банка. Что касается брокерских счетов, ограничения также коснутся брокерских счетов в ВТБ «Мои инвестиции». Вводится... вводится пам, пам, -пам, -пам, -пам могут быть да, введены запреты на операции по продаже и покупке иностранных ценных бумаг, которые номинированы в рублях или в валюте, даже если речь идет об инструментах московской биржи или СПБ а, биржи. Также через ВТБ могут возникнуть проблемы и уже возникают, насколько я знаю, с покупкой валюты на бирже. Это как бы вот а, те риски, которые возникают, исходя из... А, того санкционного пакета, который был применен. ВТБ мои инвестиции, нам, как клиентам брокера, что рассказывает? Рассказывает, что сейчас можно продать иностранные ценные бумаги, но купить их нельзя. При этом ВТБ говорит, что они сейчас работают над решением проблемы покупки иностранных ценных бумаг, и ну, остается надеяться, что в целом будет найдено какое-то костыльное решение, которое позволит а, в итоге все-таки научиться покупать иностранные ценные бумаги, да, заново научиться это делать а, через ВТБ. А, есть ограничения на маржинальную торговлю по большинству американских акций, но об этом еще со вчерашнего дня да, ВТБ а, предупреждал а, своих клиентов. Ну и в целом это тоже как бы, такая понятная история, вполне оправданная. На данный момент а, вот официальная позиция такая, что продавать валюту можно без ограничений, а покупать валюту через ВТБ временно а, нельзя доллары и евро можно вывести на банковский счет в ВТБ. Функция вывода в другие банки пока отключена. Ну и то, что касается российских активов, они торгуются без ограничений. Но смотрите, как бы это вот официальная позиция брокера. Дальше, если мы посмотрим на последние новости, то мы видим что буквально вот э, только что да, я увидела новость о том, что из перечня приемлемых ценных бумаг исключены расписки российских компаний, которые имитированы, соответственно, в других странах. Да? То есть у нас э, попадают в этот список Русагра, X5, Fixprice, Global Trans, Headhunter – Викей, Озон, Киви, Полиметал, ТКС, Яндекс пам-пам-пам. И получается, что сейчас эти акции купить мы не можем в ВТБ, и, судя по всему, мы не можем купить их и в Сбере, и. Изначально была информация о том, что а, только не квалы не могут, не смогут покупать расписки. А, но сейчас я так понимаю, что даже квалы такой опции не имеют. Теперь, друзья, про а, зарубежных брокеров. Смотрите, вот буквально сегодня ночью Inter Interactive Brokers Tobias IB прислал своим клиентам такое довольно а, тревожное письмо. А, и смотрите, о чем там говорится. О том, что ну, есть базовые предупреждения о том, что есть волатильность на там, российском фондовом рынке. Там говорятся такие довольно любопытные вещи о том, что клиентам из России или из частей Украины, попадающих под санкции, может быть заблокирован доступ к их учетной записи. Это цитата, да не мои формулировки. Также возможен запрет на внесение и вывод денег. Ну и что на самом деле из этого сообщения выглядит самым тревожным, так это то, что цитата клиентам следует держать в голове возможность технической блокировки, применяемой к международной интернет-инфраструктуре, влияющей на возможность доступа к вашей учетной записи. Да, то есть по факту, как бы здесь говорится о том, что Россия может потерять доступ от глобального интернета. Мне хотелось бы думать, что это все-таки все как бы дополнительная перестраховка, да, а не мера, которая серьезно обсуждается на данный момент. Ну и, собственно, вопрос, да, что делать? Как мне кажется, тут есть два сценария, да. Во-первых, можно вывести деньги, да, вывод, в принципе, на данный момент работает, переводы SWIFT работают вот на тот момент, когда я пишу это видео. Ну и, честно говоря, как мне кажется, в такой ситуации российские брокеры и условно рублевые активы в них выглядят наиболее безопасным способом. И, по сути, это, вот эти риски, которые сейчас могут реализоваться, это одна из причин, почему я... А вот после 2014 года опасаюсь у зарубежных брокеров хранить большие суммы денег. Да, не потому что они плохие, а потому что вот эти риски, они по сути всегда были с нами, сейчас они просто стали жестче. Ну и второй момент. Блокировка счетов при остановке транзакций не означает, что ваши активы у зарубежного брокера просто отберут. То есть как бы это ваша собственность, но просто вопрос в том, сможете ли вы этим распорядиться. Если вы решаете активы не выводить, то я бы рекомендовала как минимум взять максимально большое количество справок и выписок, которые подтверждают ваше право собственности, чтобы в случае чего вам было проще его доказать. Это, кстати, касается не только зарубежных брокеров. Я бы такие документы сейчас рекомендовала взять в целом и по российским брокерским, и банковским счетам. Это как бы делается несложно, а лишним, как мне кажется, не будет. Да? Особенно там, ну вот, как бы тот же Ченьков, да, который все делает в... Онлайне у большинства людей нет здесь никаких там, бумажных документов, да и другие брокеры тоже уже перешли в этом плане на электронную документацию. Как бы В мирное время в этом нет никакой проблемы, но в такие времена, как сейчас, я бы предпочла как можно больше всего иметь именно на бумажном носителе. Еще раз, это несложно, но это просто немножечко спокойнее, как мне кажется, нас сделает. И про рубль, друзья, смотрите, вот на этой неделе а, пара доллар-рубль достигала исторического максимума выше отметки 89 евро почти 100 рублей но потом пришел банк россии начал валютные интервенции в поддержку российской валюты и мы увидели стабилизацию курса почему я да, всегда говорю что на какой-то резкой панике не нужно бросаться покупать валюту да пожалуйста держите это в голове и вот уже там в пятницу мы видели доллар ниже 82 после того как дмитрий песков заявил что россия готова к переговорам с украиной но правда Сейчас, конечно, этот сценарий не выглядит основным, но тем не менее. И смотрите... Тут такой момент. Я думаю, что Банк России будет стараться, будет стараться поддерживать простите, курс рубля в каком-то довольно узком диапазоне. Да, там условно 80-90 рублей. Это то, что ЦБ делает на данный момент. И в целом помним, да, что нефть стоит дорого, газ стоит дорого. И в целом рубль, конечно, во многом ослаб именно из-за вот этой рисковой геополитической премии. Поэтому в целом, да, как бы если ситуация будет стабилизироваться у рубля фундаментальный потенциал к укреплению будет. Но вопрос в том, что мы не понимаем, как надолго ситуация продлится, да, задержится и как долго ЦБ будет готов. Выкладывать резервы, да, проводить интервенции для того, чтобы стабилизировать курс Поэтому как бы в моменте все выглядит достаточно стабильно Что будет в будущем, ну, сегодня, мне кажется, вообще никто не может сказать И мне кажется, что попытка сейчас предсказывать какие-то котировки, курсы, ну, выглядит как минимум очень смешно Там я знаю, что кто-то сейчас пытается теханализом заниматься Ну, ребят, вы о чем? Какой теханализ? наблюдаем спокойно и пытаемся проанализировать то, что можно проанализировать. Ну и понимаем, что инфляция в России будет по всей вероятности расти, да, вполне она может перевалиться за 10% среднегодовая, и есть мнение, что уже в понедельник Банк России может довольно резко повысить ключевую ставку, что приведет к удорожанию кредитов и некому охлаждению потребительской активности. При этом мы понимаем, что уже сейчас есть риск дефицита ряда товаров, да, там автодилеры, производители электроники заявляют о приостановке поставок в Россию. Сегодня утром вот были довольно тревожные новости по поводу App Store и даже о том, что в целом как бы и операционная система iOS может прекратить работу в России, но это пока слухи. Я не думаю, что что нужно к ним относиться э, с каким-то чрезмерным ужасом. Хотя, знаете, ну, неделю назад то, что происходит сейчас, нам тоже казалось какой-то фантастикой. Поэтому мир максимально неопределенный, реальность новая. Будем стараться к ней адаптироваться, ну а мы э, держать вас в курсе. Любые военные действия, друзья, это очень страшно. У меня, честно говоря, за последнюю неделю просто нет уже никаких эмоций. Я даже уже перестала как-то, знаете, реагировать на там, негативные новости по финансовым рынкам, которые происходят. Во мне включился такой режим наблюдателя. Ну и, конечно, посылаем мы с командой лучи поддержки всем мирным гражданам, которые сейчас находится, конечно, в страшнейшем абсолютно состоянии. Я очень надеюсь, что это закончится как можно скорее. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. До новых встреч на нашем канале. Всем пока.